Где про бункер, сволочь, говори! Он ничего мне не скажет про бункер. Всем хай! С вами Юджина. Сегодня мы снова играем The Lonely Dark. И, наконец-таки, этот день настал. Мы столько лет к этому шли. И это сто... Первый? Это сто... Первый эпизод! Погодите! А где сотый? Куда-то пропал сотый эпизод длинной утки. Кто это виноват, а? Я требую ответа! Друзья, боюсь, чтобы отыскать сотый эпизод Лонг Дарка, нам нужно всем с вами поднапрячься. Чтобы помочь мне, подпишитесь на этот канал прямо сейчас. Поставьте лайк под этим видео. Напишите в комментариях под этим видео, где сотый эпизод Лонг Дарка. А также следите за всеми остальными видосами, которые выходят на этом канале. Потому что я уверен, что улики разбросаны где-то там. Ведь Евгений растеряшка. Я собирал эпизод сотый по кусочкам и все растерял. Поэтому все будет там где-то на канале. Хотите сотый эпизод? Заслужите его. А сейчас приступаем к 101 первому эпизоду. Тому самому, где Астрид тусит в общежитии каком-то. Как ты это терпишься, Томас? Ладно, не будем отвлекаться на этих бомжей. Давайте посмотрим, что нам нужно еще сделать. Самая большая проблема, которую я сейчас вижу, это керосин. Нам нужно 3 литра, у нас всего 0,6. Есть подозрение, что мы можем добыть горючее из машин. Но я не знаю, есть ли такое нововведение в этой игре. Можно? Я просто наугад! Пойдемте канистру заберем. Я охредею, если окажется, что я могу сливать в эту канистру бензин. Давай, пикапчик, пожалуйста. Не, я только закрыл. Пойдемте другие машины посмотрим. Ссып! А вот эти колоночки. Бензичка нету. Здесь ничего. Давай, трактор. Пожалуйста, порадуй меня. Тракторы всегда меня разочаровывали. Поэтому я на них больше не работаю. А если обычную машину взять, тут то тоже есть бензобак. Как мне слить? Я знаю как. Через трубочку. Отсос не удался. А, это что, банкомат? Откуда банкомат в такой глуши? Погодите, багажник, пожалуйста, дайте мне что-нибудь. Все пусто, везде пусто. И в бардачке нет ни хреда. О, только шапка есть. Она мне не нужна. Или нужна, у меня же всего лишь шапка Астрид. А это худшая шапка в мире. Видите, это шапка из хлопка. Она заморожена. Но есть вероятность, что она будет очень хорошо греть. Стоит ее только разморозить. Я, конечно... Не уверен, но есть еще одна заправка там вдалеке, в самом конце от родной долины. Мы можем туда отправиться, так как у нас еще есть э, с оленем квест. У нас еще есть церковью Квест. Слушайте, ну но они не могли просто так эти машины оставить. Вот с возможностью открывать бак. Типа зачем открывать бак, если ты не используешь никак эту механику, да? Зачем это анимировать все было дерьба? Давайте попробуем сходить туда вверх к шахтам. Есть вероятность, что в этой шахте будет горючее. Если нету, то придется идти вон туда в сам удар. Хорошо, что пошел сюда, ведь тут есть мох. Он всего один. А нет, ты всего три. Мхат да хрена. О, о, о, о, о, погодите, что это все значит? Вы что хотите сказать, что они обрубили? это. В сюжетной компании они обрубили вот эту часть с пещерой. Они только добавили вот эту сраную пещеру. Ладно, дайди зайдем туда, посмотрим, что там есть. И здесь у нас ничего. Пустая пещера. Никаких скважин нефтяных, ничего. В таком случае предлагаю идти вот по этой дороге в обход. Заодно и посетим светящуюся пещеру. Можно будет вообще здесь такой круг сделать, очень большой, обширный. У меня в принципе выбора нету, мне нужно горючее, если я хочу продвинуться дальше. Блин, вот эти вот сюжеты меня бесят, когда тебе приходится просто так ерундой заниматься. Когда мы выживали без сюжета, у нас самих получался крутой сюжет. Даже если не брать персонажей. Просто в целом, когда ты просто играешь в выживалку... Ты знаешь, для чего ты куда должен идти. Игра сама тебя провоцирует на твою собственную историю. Я вижу дохлое существо. Это волк? А что он здесь делает? И ты кто его убил? Я, что ли? Походу, это я его убил. Не знаю только когда. Но мясо мы не можем использовать. И шкуру тоже не можем почему-то добыть. Ладно, хрен с ним. Пойдемте отсюда. И нам повезло с погодой. Конечно, мы немножко кушать хотим. Но гораздо важнее накормить тех людей, которых мы не знаем. Смотрите, этот домик? Это что? Нет, это просто знак. Погодите. Это знак шахты. Шахта в ту сторону. Надо сходить к шахте. Риск растяжения. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Как так? Ни с хрена. Просто так. Стоп, нет, не, не накладывай повязку. Или наложить. Ладно, давайте наложим. Вылечили риск растяжения. Как я мог не заметить? Вот этот проход к пещере. Странно, да? Обычно Евгений все замечает. Ничто не скрывается от его взора. Даже он сам. Даже его собственный взор. Олень? Евгений, это я, олень из будущего. Я пришел предупредить тебя, что ты найдешь дорогу в шахту. Отвали, олень из будущего. Я уже нашел дорогу. Я знаю все без тебя. Да ну, заткнись! Серьезно! Я не могу пройти здесь. А если бы ты дал мне договорить, то я бы успел тебя предупредить, что там закрыт проход. Ой, прости, с будущего. Надо было тебе дать договорить. Из-за тебя опоздал. Из-за Женька опоздал. Блин, это неловко перед оленем. Впервые у него была возможность не опоздать, и я все испортил. Ну-ка, плюс один ощущение. Мне нравится это ощущение. Легкий снежок падает с неба. Ни капли ветра. Светло, хищников нету. Оу, кажется, туман надвигается. Кажется, снега становится больше. Солнце, ты что, планируешь меня покинуть? Оно покидает меня! Отдай, Евгений! Ну, солнышко, ну, пожалуйста! О, нет, все, я решила. Хана тебе. О, черт, как только я стал говорить о том, что все хорошо, как становится все плохо. Уже, блин, ноль, по ощущению. Я сильно устал. Моя стата немножечко удручает меня. Мы хотим спать, и у нас гастрит. Ведь мы астрит. Это что? Это... Это тут угля дофига, давайте немножко возьмем, но не будем все прям забирать. О, мистер, мистер труп, сейчас порой сразу, я без разбора граблю. Итак, записка лесного оратора про бункер. Старик скрывается неизвестно где, но он должен был оставить какое-нибудь снаряжение. В любом случае другого выхода нет. М, про бункер? А про бункер ты где? Где про бункер, сволочь, говори! Он ничего не скажет про бункер. Нам нужно бежать отсюда. Стоп, все, уже плохо. Я так понимаю, сейчас я буду коцаться. Нам еще очень далеко идти, кстати. И ветерок усиливается, и что-то как-то плохо. Ну что ж, мне кажется, у нас единственный вариант остался, это переночевать вот здесь. Я ведь взял с собой спальный мешок. Я не взял с собой спальный мешок. Ладно, я могу сделать вот это, снежное укрытие 15 палок и 5 тканей А сколько у меня палок? Две палки Ох, хрена себе погодка, как улучшилась В обратную сторону Вот это позитивный взгляд на мир Когда что-то ухудшается, говорит, говоришь, что он улучшается в другую сторону Минус 26 Смотрите, как мне плохо Как я мог, блин, так лохануться Роджечь огонь Топливо Это все, что есть топливо топлива На, разжечь похрен Давай, маленький огонечек, пожалуйста, делай это Делай это ради меня От, молодец Плюс 15, все Поимел только что эту погоду Пожалуй, угля накинем Че, давайте что-ли банку кофе забабахаем Готовить Ой, как хорошо, что я забрел в эту избушку И как плохо, что я не взял с собой спальный мешок <тас> О, кофе, выпить Это дает бонус к согреванию И даже энергии немножко дало Мы можем побегать Немножечко еще посмотреть Какую-нибудь веточку Вот веточка Шустро, Евгений Палочки подобраны, возвращаемся обратно в дом Внимание Следующая шутка содержит спойлеры к атаке титанов, если вы не смотрели Более того, эта шутка может быть даже не смешной Поэтому решайте, стоит она того или нет Продолжаем играть Этот дом выглядит так, как будто бы из него титан появился Давайте посмотрим, возможно ли сделать... О, смотрите, ночлег Я не понимаю, почему нельзя впихнуть Места полно Тогда смотрим, как здесь Короче, так понимаю, нужна ровная земля, да? Ладно, ставим строить О -о -о, блин строительство я не думал что я буду на это время тратить давайте еще кофе сделаем добавить добавить на данный момент у нас будет 4,5 с половиной часа этого мало 5 6 40 и древесина 7 часов мы можем поспать 7 часов использовать 7 часов мы почти что полностью восстановились. А давайте пока разберем снежное укрытие. Да, мы даже получим материал обратно. Ой, как красиво. Ой, какой месяц интересный. Все, бежим на свет. Я думаю, все в порядке будет. Погода ясная. Видимость отличная. Дойдем. Мне кажется, главное не сходить с тропы. Кстати, я вот так и не понял про бункер, о котором говорилось в записке. Мы его случайно не отметили где -нибудь? Нет, только не волки Я не готов сейчас умирать И только не темнота Какого дьявола стало темно Какая же тьма жесткая Судя по карте, это мост Я вижу что-то, это строение Это это строение Избушечка, блин Есть О. Ой, как хорошо Тут кровать еще наверняка, да? Картонная коробка и все А, вот кровать Боже мой Все, давайте поспим на три часа, я думаю вот, стало совсем светло, и мы нашли газировку. История Отрадной долины, часть 2. Основанная в 1919 году перепуте Томпсона, остается единственной крупной общиной в Отрадной долине. Местные жители в основном занимались фермерством и работали в шахтах. Поэтому, в отличие от других районов острова Великого Медведя, этот отдаленный городок может похвастаться своей уникальной историей промышленных взлетов и падений. Из-за роста сейсмической активности, которая привела к дестабилизации региона, будущему поколению жителей долины пришлось закрыть шахты. А вместе с приходом местных активистов, которые стремились помешать развитию новой промышленности в Отрадной долине, город начал медленно приходить в упадок. Свинина с фасолью еще есть. Прекрасный дом. Спасибо тебе большое, избушечка. Теперь мы можем смело идти дальше. Смотрите, мы можем пойти вот сюда, а можем завернуть направо и добраться до светящейся пещеры. Я не вижу причин, почему нет. Нам вообще не нужно пропускать ничего интересного. Или потенциально интересного. Потому что нам нужно горючее. Это самый важный пункт, который нам нужно вычеркнуть. Ааа! Нет! А как с этим быть? Астрид, будь то проклята! Может быть, у нас получится как-то вылечить эту адскую боль. Погодите, вылечиваем? Использовать? Почему он не используется? Я же нажал использовать. Ба... Боль вылечена, а растяжение только бинт Получается, я просто так, да, похавал обезболивающих Теперь мне прекрасно Я не то, что боль не испытываю физически Я душевно не испытываю боль. Мне хорошо Что мне? Хорошо Хорошо кому? Не, хотя мне холодно Но и это тоже в целом хорошо Патроны для ружья, замечательно О, позитивный настрой Это хорошо Давайте заходим вот сюда, в пещеру Здесь тоже нам предвещает что-то хорошее, кажется это пещера, смотрите. Пещера, в которую мы зашли. Найдите скрытую пещеру за водопадом. А у меня 135 спичек. Я думаю, можно ими обойтись. Давайте пойдем по стеночке. Что-то как-то неудобственно. Что там, что там? О, блин, куда-то куда вниз упадем. Нахрен. Не иди туда. Смотрите, я вижу тебя. Светящиеся какие-то штучки. Оу. И светящаяся пещера, потому что я свечу ее Я так понимаю, это нам подсказывает, куда нужно идти Блин, ну не дай бог я здесь заблужусь Есть, спасибо! Кажется, Евгений куда-то пришел Туда же! Я пришел туда же! <свеч> <свеч> да, вот с таким же звуком я обосрался только что а -а -а. Слушайте, это, конечно, обида гребаная Ладно, давайте зажгем еще один факел Кстати, этот факел гораздо дольше действует Вот, я видел здесь дырочка о, еловые дрова. Это мое. Смотрите, светящаяся пещера. О -о -о. А, чертов мороз! Он запорол мне только что мой факел. Может быть, он подсохнет, я не знаю. Смотрите! Трупы лежат. Это как Маккензи и Астрид, да? Согласитесь. Сумка из лосиной шкуры. Простая сумка из лосиной шкуры облегчает нож уставшему путнику. Есть! Плюс 5 килограмм я могу нести. Ну, спасибо. Охотничий нож. Пригодится. Так, это они просто ели. Не мне. Крольчатина приготовленная, боже мой, да. Бухло, не могу взять. Крольчатину ее нельзя есть. Она разрушена, ну-ка, погодите. Все можно есть. Вкусная крольчатина. Смотрите, факел. И еще целый рюкзак. А там энергетических напитков куча. И какая-то накидочка была. Что за накидочка? О, это, блин, все у меня намокшее. Нам нужно просушиться. А хотя это бессмысленно, потому что мы все равно намокнем. А может быть, нам еще есть куда пойти? О -о -о. Еще один флеер. А, хорошо, что поднялся. Молодец я. Так, Дровишки. Присели и пошли. И ползочком. И на картышах. И, кстати, если вы не знали, то на картышах микс появился вот в этом эпизоде Лонг Дарка. Ура! Выход из пещеры найден. Ах, как у меня дела с промоканием? Достаточно промокший я. В целом мы можем попробовать сейчас дойти до самолета. Там отогреться. Хотя мы уже переохлаждены. Тогда нам надо просто вернуться обратно в пещеру. Пещерка, я не хотел тебя покидать, прости. Внутри пещеры плюс семь. Все, давайте просто здесь стоять будем. Или мы можем разжечь костер. Немножечко кофе. Прекрасный кофе. Кофе Астрид. Стопроцентная процентная арабика, обжаренная нежными руками Астрид. И приготовленная по семейному рецепту Астрид. Выращенная на полях... Астрид согреет вас прохладными вечерами так, как согревает Астрид. И если вы промокли так же, как промокла Астрид, то делайте как Астрид. Пейте кофе, Астрид. А теперь давайте-ка разденемся. Сейчас все это просохнет. Значит, ботиночки уже высохли. Приличные штанишки мои высохли. Сумка из лосины готова. И варежки, и шапочка, вот все в порядке. И кофе Астрид готова. О, а почему костер сожжен? Какого хрена он сожжен? Там же два часа оставалось. Чувствую, меня где-то поимели. Одно я знаю точно, что меня никогда не поимеет кофе Астрид. О. Так, надо шапка что-то делать. Смотрите, мне продуваемость 0,7%. 32-0. 1-31-0. В целом, мне это больше нравится. Носить. <реклёвый> да! <связь> а, ты стала еще краше, Астрид. Все, валим отсюда. Наше великое путешествие продолжается. Вот что я видел издалека. Здрасте, пожалуйста. <реклёвый> Ничего нету. Давайте пойдем посмотрим, может быть, на самолете есть что-то. Опа, та самая вышка. Мы в прошлый раз мимо нее прошли. Но от судьбы не уйдешь, и поэтому мы сейчас посмотрим, что там внутри. А внутри еще один охотничий ножик и говядина. Мы в опасном положении находимся. Слишком сильный склон. Это нехорошо для наших лодыжек. вас астрид сильные лодыжки, поэтому напряги их. Молодец, девочка моя. Я горжусь тобой. А вон, смотрите, домик разрушенный. А вот, смотрите, тут я костер свой делал. Здравствуйте, гвоздодер. О! О. О. Гвоздодер. Вон еще дом! Гребень скетера. Непонятно, кто разрушил эти дома. Уж явно не самолет. Опа, опа, фундамент. Пожалуйста. Здесь много всего. Есть шанс. Так, значит, история от родной долины, часть третья. Когда пришла разруха, местные не сразу заметили перемены. Привыкшие к жизни в глуши... А, вот что не имеет в виду под разрухой. Окей, вот эти дома, да? О, о жесть. Трудно такое не сразу заметить. Привыкшие к жизни в глуши, лишь спустя годы их привычный уклад изменился в худшую сторону. Жители начали замечать недостаток тех немногих благ цивилизации, которые привозили на остров. Но благодаря их единственному источнику информации, радиостанции региональной метеорологической службы, последовавшая после разрухи изоляция, лишь спустя несколько лет. Главное, что... Горючее нашлось! Это, конечно же, немного горючего, но это лучше, чем ничего. Давай, холодильник, показывай, что у тебя есть. О, да! Еще немножко аптечки, еще набор шитья. Шапка. Козетка. Еще один охотничий нож и ножовка. Все берем, короче, мне пофигу, я скупердя, я ненавижу оставлять все позади. Мне все нужно, хотя я ничем не пользуюсь. Я знаю, я ничем не пользуюсь, но и мне все нужно, понятно? Отвалите от меня. Еще шарф. Дрова. Ням-ням-ням! Все, О, жесть меня разносит. Так, сушилка, что есть? Носки взять. Кучу носков взял, церковный. Церковная древность я нашел! Прочесть текст. Старый, искусно выполненный крест. Такому самое место в музее. Нифига себе, это просто. Я даже не знал, что это здесь надо искать. Может быть, и домик номер два Мне также порадует. Но он выглядит паршиво. Но не настолько, чтобы я побрезгал к нему подойти. Вот здесь мы сразу находим газировочку. Зеленый ящик. А в нем еще собачьи да и газировки. Обойдя вокруг, мы видим собачью будку. О, -о, о тут альпинистское снаряжение. И еще один ломик. И еще инструменты. Можно ли зайти внутрь? Нет. Еще куча угля? Нет, не надо мне. Хорошо, альпинистский трос возьмем. А мне кажется, мы можем это использовать. Ладно, слушайте, давайте не будем этим заниматься. У нас не так много килограмм. У нас всего 20, мы можем нести. А мы на больше, чем вдвое перегружены. Давайте все это выбросим. Пойдем к самолету, порыскаем, потом вернемся. Я, конечно, на ножах э, лоханулся. Надо их тоже выбросить. Зачем мне столько? Мне один-то особо не нужен. Но, допустим, у нас будет два ножа. Вот, например, носки у меня. Есть что-нибудь получше? Есть вот такие носки. Носить. Вот. Это барахло, мне не нужно. Пойдемте быстрее к самолету. А что с моей скоростью? Почему я так плохо стал идти? Ветер, потому что. О, блин. И внезапно резко холодно стало. О, блин! Ветер еле гнул. Отлично, Сэмби. Крей меня, пожалуйста. Он не греет. Блин, не греет. Серьезно? Вот. Вот здесь тепло. Осторожнее, вот здесь можно пройти. Опа! Энергетический батончик. Шприц. Прекрасно, прекрасно, прекрасно, все это нужно. Эти тоже можно обыскать, оказывается. Приличный жилет-пуховик. Нам бы найти место, где можно поспать. И при этом быть гретым. Давайте вот сюда пойдем. Паек сухой. Взять. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Все, мы здесь. Мы возле костра, но он нас не греет. Разжечь. А я все выложил. Я выложил всю древесину. Как мне быть? Ведь я охлаждаюсь. Неужели я запорол себе сейчас все? Блин, столько дров у меня было, я все выложил. Ну, беда. Стоп, погодите, у меня есть уголь еще. Ладно, это меня немножко радует. Добавить. Ощущение 16. Я думаю, нам нужно спать срочно. Значит, спать можно вот здесь. Отличное место. Строим. Почему я не могу добавить топливо? А, ветер переменил, потому что направление уродство полное. А если я буду здесь? Ну здесь совсем тепло. Отлично. Плюс 30, это очень жаркое э, убежище. Давайте поспим часик, просто проверим, как оно. Долгая загрузка очень. Все хорошо. А, плюс 8. Получается, нету ничего, что способно меня здесь заморозить. Спать 8 часов. Слушай, мы даже выздоровели полностью, походу. Давайте еще поспим. Ах, какой ясный день. Давайте пока не будем наше убежище разбирать, оно может нам пригодиться еще. Давайте все чемоданы обыщем. Нет, нет, не нужно. Смотрите, куча вещей, которые я оставил. И куча еды, которые я оставил. Забираем. К моему большому сожалению, я не нашел здесь топлива. Более того, я не могу вернуться теперь туда. Мне придется вот здесь уходить. Все, все, все, все, все, все, быстрее в убежище. Использовать. Ух. Решил еще два часика отдохнуть, и я думаю, пора уходить отсюда. А у нас плюс 9, по ощущениям. А это же замечательно, разбираем Как-то обидно, такое ощущение, что мы не достигнем главной цели сегодня Это добыть топливо Просто Евгений так не привык, ведь он всегда добивается того, чего хочет Пускай и случайно Что ж, я предлагаю сходить вот сюда, наверное Послушать байки про оленя Что, опять звонок? Это кат-сцены повторяться сейчас будет? Или так должно быть? Что-то я не понимаю Ладно, давайте ответим Алло, это снова я Как? Откуда вы знали, что я буду здесь? Вообще телефонный провод, забавно, да? Все звонки идут сразу на все телефоны мне лишь остается ждать, когда ты снимешь трубку. Это уже было. Что вам нужно, Молли? Я немного занята. Да, я видел, что ты нашла кого-то на беге. Молли, ты сосед спятила? Она псих, она с ума сошла, она тупорылая. Ударилась головой, видимо, очень сильно. Отморозила себе все. Нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Пожалуйста, не нужно. Ой, беевка. Все, я понял. Если я пойду вот туда, мне будет плохо. А я пройду вот здесь, и я вижу там кто-то лежит. И надеюсь, это олень. Слышите? Нет! Нет! Ублюдский волк стой, блин! Пожалеешь! Пожалеешь! Ты! Ешь! Попал! Еще один! Релоуд! Тихо-тихо-тихо! Это чувак или лежит дохлый. Предположительно мертвый, надо говорить. Все? Расслабился? Молодец. Поджал хвост и ушел, понял? Свалил. Ты видел кровушку своего приятеля? Кстати, я не вижу кровушку. Я только свою вижу кровь. Че, я промахнулся, что ли? Гильзы используется для изготовления патронов? Я мог все это время подбирать гильзы. Все, присе. Оу, нет, у меня нет времени на тебя Есть, есть, есть, убежал, убежал, убежал, все Посмотрите, как они синхронно поворачивают Они словно стая птиц Нет, не иди сюда, уродство Ой, блин, их трое теперь Да, у меня есть еще пять патронов ружья Кстати, у меня еще был лук, давайте его используем Значит, Натянуть лук Почему не выпустилась стрела? Очень странно Это было! Я же не жал на правую кнопку мыши, я не жал на нее. Я просто так стрелу выпустил. Благо она недалеко улетела, я еще смогу ее взять. Сейчас очень опасно стрелять. Как решится, Евгений такой нерешительный. Есть! Стрелу верни, пожалуйста. Вот еще один доброволец идет. Стрелу! Нет! Так, хорошо упало. Собирай. Блин, эти луковые приключения мне уже достали. Оп! Что это был за звук? Это самый неэпичный звук убийства волка в мире. Отдай стрелу, придурок. Патроны для револьверчика. Знаете, я думаю, просто Тимофеевке луговой в тот лагерь занесу. Пусть шрут ее, как я в свое время. Жиеда! Сухой стебель такой вкусный Прекрасный лук, как он мне помог Теперь давайте зайдем в эту избушку Постоим, погреемся и повспоминаем наши приключения в Лонгдарке Чтобы вспомнить эти приключения вместе со мной Нажмите вот сюда И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать ни одного видоса Как вы помните, в видосах нужно будет найти пасхалки Которые позволят нам понять, где сотый эпизод Лонгдарк С вами был Юджин и всем пять!